Сотворение мира. Серия «Нравственный анализ Библии», выпуск 1. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была пустая и безвидна. При этом на земле уже была вода, и Дух Божий носился над водой. Потом Бог создал свет и отделил свет от тьмы. Потом Бог отделил воды, которые на земле, от вод, которые в небе. То есть создал Он испарение и осадки. Затем создал Бог сушу и отделил воду от суши на земле. Потом создал бог растения, всех видов и родов. Затем создает бог солнце и луну в небе, для отделения дня от ночи, и звезды, для знамений и счета годов. Затем бог создал все виды водных жителей, а потом птиц пернатых, и после всех животных суши. Затем создал бог человека по образу и подобию своему, и дал ему во владение землю и власть над всем живым на ней». Дал Бог человеку в пищу всякую траву, сеющую семена, и всякое дерево с плодами их. Всякому зверю в пищу дал всю зелень травную. Но было к этому времени создано не всякое растение, так как человек еще не возделывал земли. Поместил Бог человека в райский сад в Эдеме, где были созданы всякие условия для его развития. И как только человек обрел развлечение добра и зла, он более не нуждается в эдемских условиях и покинул Эдем.